Здравствуйте, меня зовут Иванов Дмитрий Юрьевич, директор агентства недвижимости «Новая квартира», город Саратов. Работаем с 2004 года. В сегодняшнем видео хочу рассказать о такой ситуации, когда люди обращаются профессиональной помощью и не все рассказывают. Хочу такой привести пример. Как-то ко мне обратился клиент, причем обратился по рекомендации с просьбой помочь. Начали смотреть, вроде бы более-менее все нормально, да, там зарплата не очень большая, но как-то впритык все проходило. Начинаем обращаться в банк, нам отказ. Стали разбираться, в чем ситуация Смотрите, когда он ко мне пришел Я начинаю спрашивать там, Есть ли у тебя какие-то там долги? Нету Там Есть ли у тебя просроченные кредитные истории? Нету Ну и по, -по, -по штучной рынке спрашиваешь На все отвечают вопрос, все нормально А тут выясняется, что у него, оказывается, был долг по алиментам он, так сказать, скрыл от меня, что у него большая сумма была 150 тысяч долларов по элементам, и он висел у судебных приставов. И когда я его спросил, а почему же ты об этом мне не сказал, он мне говорит, но вы же не спросили. Так вот, я хочу вам задать такой совет. Вы поймите, когда вы обращаетесь за профессиональной помощью, не надо скрывать о своих недостатках. Они все равно это выявятся, и вам просто откажут, и вы получите лишний отказ, который вам не нужен. Вот. Вы сразу лучше скажите, что у вас есть Какие-то есть, какие вас сомнения мучают Что происходит Потому что, поймите, от того, что вы скрыли, лучше не будет Фраза, что типа вы не спросили, это не выход Это, знаете, позиция человека, который пытается что-то, кого-то обмануть Но поймите, все равно это увидят Вместо того, чтобы начать сотрудничать и попытаться как-то решить Потому что бывают случаи, когда не настолько серьезные вещи А какие-то мелочевки, которые можно чуть-чуть подкорректировать и решить и все будет замечательно А вы это скрыли и в результате получили отказ Надеюсь, это видео вам было полезно Если у вас остались какие-то вопросы, задавайте их в комментариях под видео Буду вам очень благодарен, если вы поставите лайк этому видео И оставите комментарий внизу Также подписывайтесь на мой канал И нажимайте на колокольчик внизу под видео Чтобы как только у меня выйдет новое видео, вы сразу об этом узнали Благодарю за внимание. Всего хорошего. До свидания.